Если в жизни будет очень-очень трудно, И ненастый день настанет на твоем пути, Знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность третьим светом утренней зари, Заботы без дел Иисус наш придет, чтобы дать удел. Посмотри все вокруг, жатва ждет тебя, Скоро Он грядет к нам, ждут нас в небеса. Если в жизни будет очень-очень трудно, И ненастный день настанет на твоем пути, Знай, что этот мрачный день не будет долгим. Вечность третьим светом утренней зари, Если в жизни будет очень-очень трудно И ненастный день настанет на твоем пути знать, что этот мрачный день не будет долгим Вечность третьим светом утренней зари Когда падаешь в пути, Иисус, добрый друг, пойдет впереди, посмотри на голков, помощь получи, там источник жизни, вечность впереди.